Больше всего от роста населения страдают бедные страны. Их положение ухудшается от года к году. Наиболее заметно это по динамике ВВП всех стран. Вот топ-10 беднейших стран мира. На десятом месте Того. ВВП на душу населения – 899 долларов. Несмотря на то, что страна является крупнейшим производителем фосфора, а экспорт сельскохозяйственной продукции, кофе, какао и хлопка составляет 40% доходов бюджета, половина местного населения живет на 1 доллар 25 центов в день. На девятом месте – Малави. ВВП на душу населения – 860 долларов. Одна из стран, нуждающихся в самом необходимом. В ее плену оказались собственные граждане, которые из-за долгов и нехорошего поведения правителей лишились на какое-то время поддержки. После того, как ситуация резко покатилась вниз, США приняли решение о восстановлении финансовых потоков Малавии. На восьмом месте Сьерра-Леоне. ВВП на душу населения 849 долларов. Страшно подумать, что страна, которая обеспечивает весь мир лучшими алмазами, титаном и бокситами, сама живет крайне бедно, Экономия на своих гражданах. Почти 70% людей едят в лучшем случае дважды в день, а она восьмая в топ-10 самые бедные страны в мире. Нигер. ВВП на душу населения – 771 доллар. Казалось бы, солнечное, но не слишком жаркое лето. Пахотные земли и запасы ресурсов могли бы послужить стране хорошую службу. Однако политическая нестабильность, диспропорции и дискриминация между мужчинами и женщинами оказали крайне негативное влияние, так и не позволив Нигеру построить крепкую экономическую систему. Шестое место – это Центральная Африканская Республика. ВВП на душу населения – 768 долларов. Можно подумать, что на целый континент Африки наложено темное проклятие, иначе чем объяснить то, что даже Центральная Африканская Республика, обладающая запасами алмазов, нефти, пиломатериалов и урана, живет за чертой бедности. На жители страны приходится по одному доллару в день. Землю и ресурсы необходимо использовать с умом, иначе даже богатые запасы не спасут от разорения. На пятом месте – Эритрея. ВВП на душу населения – 735 долларов. Несмотря на то, что Эритрея располагает очень удачным географическим положением на Суэцком канале, что могло бы способствовать торговле, экономическое развитие страны сложилось не так безоблачно. Ведь эта страна переходила от одной империальной державы к другой. Страна побывала и в руках итальянцев, и в руках англичан. Восстановить экономику стране так и не удалось. На четвертом месте – Бурунди. ВВП на душу населения – 615 долларов. Страна, наконец-то выбравшаяся из ужасов гражданских войн и неурядиц между племенами, вздохнула спокойно и нацелилась на восстановление. Основной доход бюджету государства приносит экспорт кофе. Но и сегодня, после окончания кровавого соперничества, смерть продолжает преследовать жители Бурунди. Более 57% детей страдают от недоедания, тысячи людей умирают от спида и голода. На третьем месте – Зимбабве. ВВП на душу населения – 487 долларов. Эту страну не посетила война. Недостаток природных ресурсов не был для них столь губительным, но есть причина, которая значит больше, чем просто экономический кризис – увеличение заболеваемости. Средняя продолжительность жизни в Зимбабве является самой низкой в мире. Женщины доживают до 37 лет, мужчины – до 34 Спасти ситуацию способны лишь комплексные программы по борьбе с ВИЧ и СПИД. И очень печально, что страна, рядом с которой расположен один из самых красивых водопадов мира, занимает третье место в рейтинге беднейших стран мира. Либерия. ВВП на душу населения – 456 долларов. Либерия, опасающаяся повторения гражданской войны, пытается перенять государственную систему Соединенных Штатов. Однако эта система не позволяет им пока восстановить экономику, а люди, пережившие ужас, в котором 15 тысяч детей-солдат сражались друг против друга, все еще просыпаются от кошмаров. И, наконец, первое место – это Демократическая республика Конго. ВВП на душу населения – 348 долларов. Одна из самых разрушительных, смертоносных и страшных войн в Конго не только унесла жизни миллионов людей восьми стран, вовлеченных в нее, но и полностью уничтожила экономику Конго. Земли и хозяйства были разорены. 5 миллионов 400 тысяч людей умерли от болезней голода. Несчастья страны продолжаются, и она – самая бедная страна в мире – Константин и Денис давно мечтали ограбить банк. Они тщательно спланировали задуманное, и одним вечером, минут за десять до закрытия, ворвались в здание банка. Все шло очень успешно, а работники банка не оказали сопротивления, денег в банке оказалось много. И даже сигнализация не сработала, схватив добычу, грабители уехали. И все же скрыться от милиции им не удалось. Как Константин, так и Денис ни в чем не признавались, но улик и показаний свидетелей было предостаточно, чтобы посадить грабителей в тюрьму. Однако адвокат вызвал двух свидетелей, после показания которых судья признал подсудимых невиновными.